Мир шапок на проспекте Сизова 25 Это лучший выбор в Санкт-Петербурге для мужчин, женщин и детей Меховые шапки, береты, шляпы, кепки, вязаные комплекты всех стилей и расцветок Огромный выбор более тысячи моделей К головным уборам вы можете также подобрать Палантины, перчатки, сумки и кошельки Цены вас приятно удивят В магазине также работает отдел трикотажных изделий Приходите к нам в магазин на проспект Сизова 25 Стоимость товара и ассортимента можно посмотреть на нашем сайте мир дефис шапок точка ру